Приезжая в разные города, можем получить значительно больше, чем обычные туристы или обычные проезжающие, если будем вести себя правильно, то есть соблюдать некие ритуальные правила. А ритуальные правила заключаются в следующем, ни на одну минуту не надо забывать, что у каждого города есть хозяин. И это не мэр и не губернатор. Это истинный хозяин этого города, Разум. его ошибочно иногда называют эгрегором города. Нет, эгрегор это не такая держиморда, которая контролирует деятельность людей. Я говорю о разуме, дух песта, наверное, будет наверное, назвать его так. Его так и называют хозяином города, иногда бывает хозяйка. Обычно это выражается в имени города, то есть женское имя, Право, это женщина, мужское. Новосибирск, это мужчина. Но иногда бывает и по-другому, потому что, например, по-чешски прага может иметь мужское имя, тогда это мужчина просто с именем Прага, То есть смотреть, на какую землю вы приехали. Куда бы вы ни приехали, с какой бы целью поделали, как турист или просто проездом, первым делом это мысленно настроиться на город, вот как бы откинуть его своим сознанием, накрыть его своим сознанием и представиться, сказать я такой-то, такой-то, приехала оттуда-то, оттуда-то, затем-то, затем-то, затем-то, моя цель такая-такая-такая. Вообще по правилам надо представиться в ближайшие три дня. То есть если ты в течение трех дней не представился, считается, что ты можешь являться персоной нон -град. то есть на тебя, тебя может напасть кто угодно. Энергетически или физически не имеет этого не имеет значения, да? с тобой может сделать кто угодно, потому что как бы, права на жизнь в этот город ты не имеешь, то, что ты заплатил деньги за ту путевку, это еще ничего не значит, да? это как бы, твои это взаимоотношения с социальным миром, а для хозяев этого города ты просто случайно забредшая овца, которому можно оставить себе, а можно зарезать, а тебе ничего не будет. Да? Можно остричь, без разницы. Еще раз, люди для них это ну, масса, да, масса, которая живет в, в этом городе и что-то делает полезное, да, потому что если бы не делали не полезного, люди бы не существовали. Поэтому надо всегда быть вежественным, да, надо представиться. Сразу как пришел, вот сразу вот сошел с самолета, с поезда, с автобуса, с машины, въехал в город, мысленно сонастройся, представься. Потом надо совершить определенный ритуал. То есть это вот совсем идеально. Да, прийти в центр этого города, как правило, всегда на центральную площадь. Там есть какой-то опознавательный знак, либо колонна стела общая. Вот в европейских средневековых городах там точно не ошибешься. в каждом стоит чумной столб. В каждом стоит в городе стоит чумной столб. Обязательно. Вот к этому чупному столпу и тополь. Не ошибешься. А рядом с этим столбом, как правило, либо родничок какой-то, да, водичка льется, то есть какой-то стихийный символ, обязательно какая-то стихийная сила, или еще какой-то знак. Да, рядом со, со, с этими столбами обычно происходит какое-нибудь какое движение. У нас в этом отношении очень хорошо, потому что у нас обычно огонь какой-нибудь какой да, огонь присутствует. Или еще какая-то стихия, то есть одна из стихийных сил, которая поддерживает, энергетически поддерживает это место. Ты приходишь туда уже не с пустыми руками, уже с каким-нибудь даром, который привез из своего города, этому городу, как бы от нашего стола к вашему столу. Вы же знаете это правило, пришел в дом на новоселье там, или куда-нибудь, не с пустыми руками, хотя бы там ну, пирожник принеси, то есть к людям мы вежественны. Почему городу мы должны быть верующими? Город же, такое же сознание, просто немножко иное. Принеси дару. Да? И чем, скажем так, больше ты неформальнее да, отнесся к понятию дара, да, тем в большей степени это будет оценено. То есть из своего города ты приводишь какой-то сувенир. В нашем городе есть, в вашем городе нет, как бы от нашего князя вашему кнузу. Вот, пожалуйста. А дальше ты излагаешь свою просьбу, что бы тебе хотелось такого здесь увидеть, что, во-первых, разрешено, не запрещено, в принципе. Но обычно туристам не показывается. Да, Излагаешь тему своего исследования. Да, ты ж как исследователь, турист, ты же всегда исследователь. Да, тему своего исследования. Хочу увидеть магическую сторону твоего города. Хочу увидеть темную сторону твоего города. Да, хочу увидеть там, места силы твоего. Да, или там, как, как текут энергетические потоки в стоит, ну, кого что интересует, да, и, вот, и излагаешь. Дальше жди знака, обязательно будет какой-то знак. Либо человек тебе подойдет какой-то сторожил, начнет что-то рассказывать, да, либо еще что могут подойти нищие. Да, сразу же да, Заплатите за проход, да? значит, вот такова цена вопроса. То есть помните, никогда никакое событие после запроса не является случайным. И куда бы тебя ни привело, какими бы странными ополистыми маршрутами тебе не пришлось идти до нужного места, помните, это тебя так ведут. И если в момент прохода тебя периодически просят еще внести дополнительную плату, знаете, как, не знаю, на луне, еще сантик, еще сантик, еще сантик. Вот здесь, да, знаете, так и надо. Вот просто такие правила в этом городе, да, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. И вот, вот, так, вот такие вот правила. Да. Ну, вот, это всегда крайне увлекательно. Вот, вот путешествовать с таким намерением, с таким сознанием, это всегда путешествие, которое никогда не забывается. Поверьте, так путешествуют только видимыки. Ну, в смысле мы не путешествуем именно так. И мы приносим оттуда кучу впечатлений, кучу знаний, которые, будучи обычным туристом, никогда не получить. Будешь вместе с китайцами ходить и смотреть на, на все окружающее исключительно через фотопорот, через бедный более Более ни, ничего.